Что такое за uh, Нет. Прошло Решаю с... просто нон-стоп вопрос. Я сегодня проснулся uh, в 6 утра, у меня жена «Металл на гастроли» и понял, что у меня огромное количество идей, которые, если я сейчас не запишу, я их просто забуду. Я открыл компьютер и начал строчить с 22 чатов, у нас чаты по разным группам, и начал найти накидывать. Когда всегда, когда люди с энтузиазмом что-то такое делают, это вызывает уважение и сильно мотивирует. Глядя на вас, как вы бежите, как вы вот меч, давай сюда, давай сюда, хер, взлетит, не взлетит. Это, уважает, это вызывает уважение, и круто, что вы есть, потому что таким образом большое количество людей, вот заключение ваше, или ваш пример. Вум куда-то там засядет, там через год, через два, через три выстрелит. Должны быть ориентированы. сейчас что модно? Ну там, не знаю, как ты к шоу-бизнесу относишься, это часть шоу-бизнеса. Трахаться на камеру, сниматься в доме 2, и популяризация идет группа Поющие трусы ⁇ Ну я там, блядь, ну сколько у нас есть не талантливых детей, или это, это продвигалось? Мне кажется, же ты абсолютно прав. В смысле, не мне кажется, что ты абсолютно прав, ты абсолютно прав. Мне кажется, сейчас начался определенный маленький тренд в сторону, наоборот, отхода от вот этого, вот этой тупизны. И сейчас становится модно быть преуспевающим быть как бы нацеленным на результат. Мне, как, я вижу, тренд начался. Если дальше такое большое количество людей, как ты, соответственно, если даже мы, еще присоединяющие ребята будут, присоединяющиеся ребята, будут толкать эту тележку, результат будет гораздо больше. Он уже есть. Но, собственно говоря, я к тому, что... Точно будет результат. Тренинговая компания, а вы хотите, наверное, там бизнес-молодость как-то там перегнать, или вы хотите как бы там посоревноваться с каким-то там а я, например, с Аязом Шокудиным там mm -hmm. а Мы, ребят, пригласили, кстати, на слет. Э... Вы покруче, чем и бизнес -молодость, а я. знаете. У нас нет цели как бы быть. То есть, yeah. ну, я бы не сказал, что он круче, у них другой продукт. и на... Я искренне очень люблю этих ребят, уважаю. И вообще восхищаюсь тем, что они делают, потому что огромное количество людей, они взрывают. Да, мы и просто и делаем другое... Это очень важно, чтобы нас было больше. Вот основное... И я знаю то, что Петя Осьпу тоже самое. То есть, объясняет и говорит, то есть важно, чтобы нас было больше. Потому что чем больше будет турников, но ну, если не об этом он потянется, значит об этом. А может быть, чуть об этом, чуть об этом, чуть об этом, и в итоге станет личностью. А нам нужно, чтобы таких людей в России больше стало. Поэтому, когда спрашивают, конкурируйте с ней, я говорю, я молюсь на то, чтобы эти ребята перли в гору и еще были несколько таких ребят, потому что благодаря им двигаемся и мы, и двигается огромное количество внизу людей. А что это дает лично мне, в мою компанию будет приходить больше э, осознанных людей, понимаешь, вот в чем как mm -hmm. бы, прикол. В моих бизнесах, вот когда я в агентском особенно, меня сильно бомбит, когда мы проигрываем в тендере. Вот есть колледж Шостаков, тоже здесь выступал в Адвентуме. Они выиграют тендер, а я проигрываю. И ты думаешь, сука, вот первый минут сильно бомбит, ты потерял там 200 миллионов рублей. Есть вот эти слова такие, мы стараемся, ты 200 миллионов рублей потерял, это деньги, это бизнес. Но ну, наверное, где-то через день, через два, через три, там, у моих сотрудников через неделю, я понимаю, что круто нас выиграли, обыграли, давайте проанализируем, где на слабой слабая сторона есть. Коля, мне помог в моем бизнесе найти слабую сторону. Не договорились, тоже бывает, не доработали, где-то действительно профокапили, он красавчик. Да. Вот, Но ну, это тяжело. Смотрите, же, тяжело. Только поражения дают возможность расти. Это такая вот мысль, которая на протяжении долгого времени со мной идет. И я считаю, что это, это то, за что я держусь. Проигрывать для того, чтобы становиться сильнее. Получать неудачи, анализировать и становиться сильнее. До сих пор проигрыш есть, да? Конечно. Каждый, каждый день проигрыши. В чем ты проиграл, в чем ты выиграл. И очень важно, что когда у тебя хватает энергии созидания. То есть, ты не э, концентрируешься на конкуренции, нахер конкуренцию, надо доминировать. Я подумал, что сделать, чтобы людей смотивировать. И мы запустили марафон, марафон трансформация сразу после бизнес-форума. У нас угу. эта идея вот так, как инсайд пришла. Идея очень простая, 52 недели, один год. За год, мы считаем, может произойти сильнейшая трансформация бизнеса. Я не знаю, ты встречался с Алексеем Нечаевым, например, компанией Фаберлик? Да. Они за год 6 миллиардов рублей оборот увеличили он, до, да? до, до, до 12, да, а потом да, до 16 да. за год. Каждую неделю у тебя ментор, новый ментор, 52 ментора. Бизнес-тренеры? Половина из них, авторы книг и бизнес-тренеры, половина реальные Практика. предприниматели. Рыбаков, Хартман, Гаврилин, Шестаков – это то, что реальные предприниматели. И бизнес-тренеры тоже будут. Не будут, вот, ну, да, не, вот они не все. Не они все. Значит, э, И что дальше? Неделю, значит, ты получаешь в воскресенье видео, смотришь урок от ментора, 30 минут урок с домашним заданием конкретным. Mm -hmm. Ты выполняешь домашнее задание, отправляешь своему тьютеру, Тебе начисляют баллы, домашние mm -hmm. задания касаются того, как увеличить свой бизнес. И ты в рейтинге занимаешь какое-то место всех предпринимателей, которые участвуют в марафоне. Сейчас mm -hmm. в марафоне участвуют 5000 человек за неделю. Я хочу 300 тысяч. Когда стартует? Он вот стартует сегодня, но подключаться можно в любую неделю. А, в, любую неделю. в течение двух месяцев можно подключаться. Я буду дать три приза, mm -hmm. это беспрецедентные призы. Квартиры, миллионов пятнадцать мы на нее потратим. Это первое место? Первое место. Да. Машина, второе место, семь половиной миллионов. Да. И третье место, бизнес-ассистентки на год, это близняшки. На год они у тебя работают, зарплата им заплачена вперед. И уже все ассистентки есть, они есть там на ленте. Их можно увидеть. А давайте про личные. А вы вдвоем как? Как вы сошлись? Почему вы сошлись? Вы разные. Я могу. Ну как вы? но вы очень разные. Он говорит, как бы свою историю с точки зрения человека, который пришел. Я могу сказать с точки зрения меня, это очень будет интересно. Когда он ко мне пришел, у меня уже был определенный результат, какой-то успех. И когда он ко мне, пришел, я говорю, слышишь, чувак, я и так все знаю, у меня и так все нормально, что ты здесь лечишь, он мне еще такой говорит, тебе нужно бабки там типа за это платить. Я говорю, что ты мне рассказываешь? И его послал, реально послал, что как уехал. Прошло, я помню, еще приехал на лексусе такое, движение. Прошло полгода, я сижу в офисе, у меня куча бумаг, время час ночи, никого из сотрудников нет, у нас там два кабинета было. Я просто сижу такой руку, руками обнял и понимаю, у меня просто валится оттуда, оттуда, с этим проблемой, с этим, я, я понимаю, что я не понимаю, что дальше делать, как это организовывать. Я сижу и вдруг мне всплывает лицо Кусакина, я такой, надо звонить этому типу, я ему звоню, а я ему пишу сообщение, перезвони, пожалуйста, как, простите, что мне перезванивает, как всегда на батачках, я говорю, чувак, мне нужна твоя помощь, то есть, как бы я засунул своего в жопу, я прям конкретно говорю, мне нужна твоя помощь, надо встретиться, я ему уволил все проблемы, он мне начал сразу показывать, как их решать, я говорю, окей, сколько это стоит, он говорит, эта сумма должна быть очень большой для тебя, чтобы ты эти знания смог применить. Я говорю, ну сколько? Он мне говорит, 300. Для меня 300 было тогда, я не знаю, как сейчас, там 30 миллионов, наверное. Это когда было? Это было в 2009, да, 2009, 2009 да. году примерно. Да. Uh -huh. Я такой, ты что охренел, что ли? Как, ну что за бабки? Я, ну то есть для меня это много денег, почти месячный там мой доход, можно сказать. Он говорит... Чувак, ну ты как бы хочешь знания получить. И реально, как бы я ему дал адванс 150, и он мне начал прокачивать. Потом эти 150 он мне там начал бартерить, там, там что-то типа, ты для меня это сделал и так далее. В общем, мы рассчитались нормально, но тогда я, о чем важность, я засунул свое эго в жопу, потому что я себя опустил вниз и сказал, чувак, мне нужна твоя помощь. Mm -hmm. Я в жопу, мне нужна твоя помощь. И вот, собственно говоря, это такой месседж э, хороший, когда человек, Тыркается, тыркается, не получается, надо не гнушиться, прийти к людям и говорить, мне нужна ваша помощь, помогите мне. И тогда человек, который гораздо круче вас, поймет, что тебе искренне нужна помощь, а не вот это, ну да, ты можешь мне, конечно, помочь, ну как бы, ну, ты там поделу что то А я да. посмотрю, я твой, типа, босс, шеф, в этом нужно быть. Ты должен искренне понять, что тебе нужна помощь, и сказать об этом. Это не ну, ты настаивал, да, плати бабки да. И все. Да. Я он знал, конкретно сказал. Бесплатно не, не работает. То есть то, что если человек ничего не дал, он ничего не может взять. И это, кстати, проблема огромного количества известных людей, знаменитых людей, людей, которые привыкли, что их везде пускают и так, без mm -hmm. всего, что если человек ничего не дал, что для него самого является ценным, то он не может глубоко взять помощь или ты не, ну, то есть ты не сможешь ему помочь. Поэтому интересный момент. Когда спрашивают советы и говорят рекомендации какие-то, а, Жень, а как ты вот как ты достиг успеха, как ты построил там, столько бизнесов, то есть у тебя нехтарин, то есть шикарно, столько людей, ты такой свободный, у тебя всегда там новый 222 й к примеру. И ты говоришь, и ты просто один раз ответил, второй раз, десятый, сотый, пятисотый, и потом ты понимаешь, эти ответы дают пользу только в том случае, если человек что-то дал. Почему даже мне пришлось издать книгу, потому что я сказал, что я больше не буду никому на что отвечать, что все это будут в книгах. И в наших YouTube-выпусках люди делают. А, умение разглядеть в человеке, какой бы он ни казался тебе странным, какую-то глубину, это очень большой талант и, и важный инструмент. То есть, как бы вот на Илю многие смотрят, и мне говорят, Илья Шизик. Он общается странным, ведет себя странно, как бы что-то с ним нашел, он реально. То есть он такой, он как бы двигается очень странно. А я вижу как бы то, что у него внутри. И я понимаю, что я его ценю не как бы, не за то, что типа, вот он помогает ничего. Потому что он как бы внутри наполнен такими глубокими данными, которых нет ни у кого вообще. Я их никогда не встречал. И я его как бы ценю за то, что он глубокий профессионал. Вы Виталий Бутерина видели, да. основателей эфириума? да, да конечно человек это да? Человека 38 миллиардов долларов. Люди, у которых очень много в уме, они обычно напряжены. Они находятся в напряженном состоянии. А это не дает возможности расслабиться ни тем, ни разу Ну, то есть это, ну, просто это все время напряженное напряжен состояние, а оно делает немножко терпанка со стороны. Хотя в жизни кто-то скажет, да, напряжен, кто-то скажет, не напряжен. Вот по-чесноку. Вот может тот вот олень, который сейчас будет смотреть, я к оленю обращаюсь, который на диване с чипсами и с пивом, который сейчас ходит будет напишет в комментариях под роликом, да, мажор, бизнес-тренер, а я ну, такие то вещи. Вот он может стать бизнесменом или нет, можно у него достучаться, и надо ли нам вообще это или нет? Или все-таки вот статистика, она настоящая есть? И... Мне кажется, есть, во-первых, если условно наша задача достучаться до кого-то, то есть принцип постепенности. Сначала нужно работать с теми, кому это нужно, и только в последнюю очередь с теми, кому это меньше всех нужно. Угу. Я думаю, что он может стать при одном условии, если он попадет в какую-то кризисную ситуацию или в какой-то момент, в котором ему придется выйти из того состояния, в котором он находится, посмотреть на этот мир не теми глазами, которые он видит сейчас, когда вот именно все так, как он смотрит, и поэтому он так действует, а по-другому. По-другому мне кажется, что это невозможно, потому что априори весь мир говно, все идиоты, я красавчик. Закрыт вообще в шлюз получению данных, то есть пу-пу-пу-пу, а ворота закрыты. И только когда что-то произойдет очень жесткое, mm -hmm. сотрясение произойдет, эмоциональное, еще какое-то, может этот шлюз открыться, куда можно поступить ответ. Э, о чем ты и говоришь тоже, что иногда с женой, с ребенком, mm -hmm. то есть где-то на острове хорошо там провести время и отдохнуть. Также и для людей меньшего достатка, то есть совершенно не самое главное, любовь очень важна, например. И деньги не самое главное, ведь можно даже богатство поделить на четыре составляющие, счастье, свобода, деньги, любовь. Ну то есть если деньги оттуда убрать, то же не обязательно нужно миллиарды зарабатывать, 100 тысяч он будет зарабатывать тоже уже счастливый будет. Вот довести его до 100 тысяч мы можем просто при помощи того, что его научить. И вот поэтому мы и делаем это дело, потому что этим мы можем помочь почти кому угодно. Да? Хорошая новость. Так что, если ты олень, не все потеряно. Борбись. Первое, что тебе нужно сделать, не писать говно под комментарием. А написать говно куда-то внутри семьи. Чувак, ты олень. Тебе нужно встать с этой кушетки, оторвать жопу и пойти что-то сделать. Но Первое, признать, что ты олень. В общем, ребята. Парни крутые, вы все слышали, видели, у них свой канал, люди дело, может функционировать все, да, делается. Я ссылку оставлю в описании, заходите, переходите, поддержите, наставьте им кучу лайков в комментариях, вот. Но если вы напишите какую-то херню, знаете кто вы. мы определение уже дали. Все, парни, спасибо, спасибо, что пригласили. Спасибо.